Всем привет! Это продолжение моего сериала «Ты блогер». Сейчас время все мое уходит на то, чтобы заниматься проектом «Братство бизнес-блогеров». У нас уже там набирается команда, уже начинается активно все делаться, и поэтому сейчас вот удалось немножко свободного времени выиграть, и мы пошли на водопад, я вот я решил записать еще одно видео. Я думаю, посвящу его тому, какие блогеры меня лично вдохновили. Первый человек — это Тимур Смирнов. Очень классный парень, у него есть два проекта. Один про отношения, как выстраивать хорошее гармоничное семейные отношение. Очень сильно он на меня повлиял в плане каких-то убеждений. Помог мне Тимур Смирнов. Еще у него есть проект про бизнес. Он рассказывает, как вести бизнес честно. То есть мне очень близко то, что он говорит, и много на меня повлияло. Хотя сейчас я уже редко стала его смотреть, но иногда все-таки смотрю он очень классный парень и еще один блогер классный который в принципе благодаря которому я начал вообще вот это блогерство мне она стала увлекательным это михаил пайкин потому что это большой ребенок мужику с 42 года а он ведет себя как будто ему лет пять хорошо что мы знакомы вместе может быть по видео по блогам мне не совсем понятно что это за человек но когда ты с ним рядом находишься у меня сразу такое расслабление какое такое легкое я как будто себе вот эти вот э, фасции есть у нас, вот эти зажимы какие-то в теле, зажим, зажимы. И просто вот рядом, находясь с Мишей, я чувствую, что у меня вот такое расслабление, как будто я, я себе могу позволить больше, чем обычно. Вот Он как будто настолько себе все позволяет, что я думаю, блин, ну как вот... И у него не беспокоит, что он ему 42 года, а он себя везет как ребенок. Вот это его качество, то, что он как ребенок в 42 года. И то, что он регулярно записывает клип, снимает видео, выкладывает несколько видеороликов в день. Это тоже, я думаю, столько энергии у человека. Несмотря на то, что у него нет лайков, несмотря на то, что нет особо комментариев. Кто-то там активен, конечно, но он самоотверженно просто вот туда вот ударяется и занимается. И это настолько вдохновляет, что человек действительно кажется, блин, ему ничего не надо. Ни, ни признание ничего, он просто делает блин, и кайфует от того, что он делает И вы бы видели еще, как вот я какое-то время с ним жил вместе, как он рано утром встает и давай, давай записывать Вот это меня очень вдохновило и, наверное, чуть-чуть передалось мне вот этой его энергии И я решил тоже свой блог записывать Это Миша Пайкин А еще один человек, это, наверное, последний человек из блогеров, которые меня очень вдохновили, это Андрей Докучаев это тоже ученик Михаила Пайкина, в каком-то смысле, но у него немножко своя сфера развития. Он тоже такой простой, из ничего умеет сделать пост какой-то, из ничего умеет видео сделать. Вот его находчивость, его вот это вот умение красиво-красиво рассказывать, вот это вот, вот так вот подавать, вот так вот он умеет э, говорить, что кажется, что ничего такого вроде не рассказывать, все просто, но настолько интересно. Вот эти три человека, которые меня очень вдохновили. Я хочу, чтобы, может быть, у вас есть тоже люди, которые вас вдохновляют, которые вас радуют, с которых вы, может быть, берете пример. Расскажите о них, запишите видео или просто напишите в комментариях, кто вас вдохновляет из блогеров. Спасибо.